Друзья, всем здрасте Ютуберам Значит В продаже будут Тушки гуся Гусятина будет Скоро будем вырубывать гусей И тушками продавать Получается килограмм 100 гривен Ну тушка Тушка с потрохом Сами по себе гуси выросли у нас На горохе Немного пшеничных отходов и на траве. А это уже решили сейчас туда-сюда и будем их пускать на харакири. Поэтому кому надо, я номер оставлю. Заказывайте. Номер будет телефона не именно. Мой. Номер я оставлю жены. Ей конкретно кому там тушку гусенка. Ну, гуся. Закажите, кому интересно, 100 гривен килограмм. Ну, я думаю, это больше тех, кто, наверное, местный. Эти уже пудсвинки хорошие. то выпустил, буду убирать у них. Потому что когда они там, убрать невозможно. Они выросли, им уже и так там места мало. Там получается где-то комнатка метр 70 на 2. Где-то так, в чистоте внутри. Поэтому, ну, сильно выросли. Уже хорошие такие подсвинки. Вот свинка, которую думал оставлять на свиноматку. И посмотрим этих. Эти у нас. Давайте, да. Корм уже у них постоянно есть в кормушке. Кормоваван. Поносов нету. Вообще четко пролетели без поносов именно. О, самашка, наверное, не узнает, что это ее дети. Ну, может, нам наверное. Машулечка у нас в порядке. Крупненькая. Давайте отсюда. Давай, давай. Побрывайте, у меня сейчас тут все на свете. Давай, давай. Тоже. Вали. Так что по... Петренчикам нашим прошли без поносов, я выбираю тут два-три дня один раз, контролирую, наблюдаю. Маша! Ох ты ж зараза! Кто? -го? надо укреплять. Надо уже... Да, короста именно. Повырывать мне тут все эти, загулдышки. Так, а вам что, деятели? Давайте тоже сюда. Сейчас мы машки. зерноотходы и гороховые, и пшеничные. Машка тоже. Две кружки литровых с утра, бывает три. И так само две вечером. Это я и так дал, чтоб не прыгала на клетку. Она... Сильно она у нас выросла. Далеко за 300 килограмм машулечка у нас. Сейчас я даже попробую вот сравнить, чтобы я стоял, и может будет видно, какая она стала. Это Машка, друзья, у нас та, грубо говоря, та, которая открывала канал на ютубе. Да, Машка. Маша у нас во платье Даже не знаю сколько. Ну, крупная. Крупная сама по себе свиноматка. Хорошая. Вот эти вот мои деревянные досточки с поддонов, которые раньше служили нормально, сейчас уже для таких свиней, как Машка, очень-очень слабенько получается слабо и опасно и буду ей опять ставить сюда перемычку для поросят у нее опорос должен быть по моему или конец ноября или декабрь. ноябре, да машка ноябре когда машуля машка все равно больше смахают КБ и Еландрас, такое что-то. Я четко породу я не знаю. Но я знаю у кого брал. Он мне говорил, что КБ есть. Но я думаю Эвандрас. У нее вот есть что-то типа как F1. Ну а там кто его знает? Может ошибаюсь. Ну куда, куда, дорогая, не Тебя потом уже не загонишь. тобой уже потом я не справлюсь. И вот она сюда прыгает и все надо усилить нормальной доской так что по этим всем именно поросяткам отлично все вот получается предстарт в гранулке со стартом перемешиваю и таким образом пойдем им давать Тоже так по пару коллежи, что засыпаю. Латру теперь. А, а, еще потом засыпаю. А. Получается при отъеме, мы от них забрали не поросят от свиноматки, а свиноматку от поросят. Думаю, чтобы меньше стресса, им тут пока место, там она полы подорвала, надо ремонтировать. Пару досок поремонтируем поремонтирую, потом сюда рышку, а этих в другой сарай. Ну и вот так несколько дней я делаю, типа, они вроде бы и бьют, а вот. Итак, давай. А если я им сейчас буду насыпать сколько они хотят, сколько будут съесть, Начнет может начаться переедание или понос, или еще что-то. То есть с желудком какие-то проблемы. Лучше так постепенно, по чуть-чуть, чтобы они не переедали. Они больше кипят всадят, чем на самом деле там хотят его есть. Сейчас успокоится, 2-3 минуты пройдет, оно будет, короче, стоять, они будут бегать. Там еще не все, не все пришли. Да. Поэтому вот так, пускай едят, все хорошо. Эти поросяты, они уже за 30 килограмм, поэтому корм у них уже гробы. Перешли на гробы. Насыпаю. Ну, где-то в день хватает вот такого ведра сейчас, на 9 штук. я уже примерно, но примерно норму их не знаю и сегодня немного задержался сейчас будет драка поэтому Все, все, перешли на ровно, стартанули хорошо, все нормально, поэтому как бы по ним вопросов тоже особо нету. А где нас, ну, а, кнопка маленькая забилась там, тоже я выйду, чтобы они не боялись. Сильно они не голодные, но такой, чтобы драки нету за еду. Он и кропа. Ну сколько килограмма одной я даже не знаю. Ну килограмма 4, 5 где-то так, да? Ну 4-5. Кому надо будет заказывать, и начнем потихоньку. И ну, не так просто, что начнем, а под заказ. Одного, конечно, себе тоже сразу начнем их вырубывать. Одного себе в духовочку. Тоже видео сниму, как будем запекать в духовке. А так, кому надо, именно гуси домашнего происхождения, пожалуйста, звоните, заказывайте. А... Друзья, ну килограмм по 5. 16 ноября будет 60 дней. Вот я эти полосы хочу именно взвесить. 60 дней и взвесим 90 дней, если подыму. Ну а там будем уже смотреть. Просто уже барбоски, барбоски. Потому что я помню, купляшку мы искусственно покрыли 15 сентября, а 16-го эти свинья оборотилась, эти родились, поэтому и будет 16 ноября 60 дней, и взвесим, узнаем, какой будет вес, 60 90, ради интереса. Вроде интереса, вроде интереса, ради интереса. Я им вешаю не цепок, а ремень, он с прадика повесил, тот что снял генератора с формы. и они зубы целые, Раиса рымил нормально. Ого! Все они уже полноценно на стартику у нас, поэтому. Кто-то спрашивал, сколько Боря примерно веса. А то он бегает с этими, допустим, там, свинками и не могут понять. Ну, сейчас попробую поднять. Стой! Боря! боря сюда! Ты ж морда! Килограмм, не знаю, но тяжелее, чем мешок цементов. Килограмм восемьдесят, может семьдесят. Предстарт и стартик. Ну самое большой предстарт. Вот это даю поросятам и ему всегда перепадает. Да? Хорош, хорош. <связывая> <связывая> <связывая> Ну вот, видите, уже все понаедали. Калитье еще есть. Сейчас. Калитье поставлю сюда. Акон весь выставлю. тоже, кстати, без пока без поноса. Я думаю, дальше увидим, Ну, сейчас без поноса. Здесь мы хотим, туда посадим рыжку, где рыжка сидит у нас. У нее скоро порос. Сюда рыжка, это будет отделение для рыжки, для поросят. А туда, где рыжка вот этих четырех, которые в маленьком сарайчику, чтобы вырастали уже, а туда дети четверо были этих всех посади маленьких. Ну и так будем переходить, перебегать. Купил четыре дерева сегодня. Купил яблоко, грушу одну, белый налив один и две черешни. Сейчас буду садить. А то пишут, что мало деревьев у меня. Дело в том, что тут у меня не предугадаешь, где их садить. Если садить в том где-то районе, вот, к примеру, в том районе садить, там же опять или навес планируется, или ну склад, я думаю, для зерна там будет, судя по всему, на той территории, сразу с дороги, ангар для зерна. А здесь какой-то может будет еще сарай для откорма. Но ну, это как бы планы. То есть тут садить нигде нельзя. Тут что-то будет строиться. За Засараем можно посадить. Там у меня груша есть, можно за засаем. Яблоню грушу посадить. А вот это две черешни, белый налив. Наверное, вот здесь душа посажу. Белый налив. Ну а две черешни будем искать. Оно ж тут негде. Вроде бы и места много, а все там то построить, там то, там навес. Там весовая еще будет. То есть вот такое, оно нигде не посадишь. Ну сейчас где-то посадим, да, борет. Где-то будем садить. И будем через год уже будем употреблять и мы. Поросята белый налив. Все, друзья, всем пока.